наш э. Наши голоса слышат с лучшим эхом, но это казалось подобно смеху На мне дизайнерская куртка с мехом, любые преграды меня не помеха Ждал достаточно этого момента, но настало время, теперь я здесь и взрываюсь, как торпеда. Занимался боксом, не добился ни хрена, занимался борьбой, не добился ни хрена Но пообразит я понял, что в этой жизни пистолет решает охрену хрена. скажешь, что это ложь Хабиби, но ты не видел, как я считаю деньги, как Альма Ему на педаль, стрелять Ему все равно отныне Он просто нажимает на педаль Но чем-то он тебя цепляет И снова стрелять Ему все равно отныне Он просто нажимает на педаль Но чем-то он тебя цепляет Сужим до снова стрелять равно Он просто нажимает на пидать Но чем-то он тебя цепляет